Базовый лагерь баранка. Высота 3800 метров. Вот так это выглядит. Вот. Вот две наши платочки. Хорошие платочки. А вот наши портеры.